приветствую вас друзья меня зовут Андрей Бутин и сегодняшнюю нашу встречу проведем на такую тему как без фармпрепаратов избавиться от такого недуга как аллергия навсегда я вас всех приветствую всех присутствующих на нашей этой встрече что вы смогли и нашли время чтобы прослушать эту на мой взгляд очень важную тему наверняка она вам интересна. Может быть у вас самих есть такая проблема, как аллергические заболевания. Может у ваших друзей или знакомых. И на этой встрече мы попытаемся разобраться в этом заболевании. Итак, если вам важна эта тема, аллергия, тогда начнем. Итак, самое главное, что мы должны знать? И что же такое аллергия? Аллергия это повышенная чувствительность нашего организма, какому-то либо веществу. Вещество может быть разное. Может быть это химическое, может быть это продукты питания, это может быть шерсть, может быть пыль, это могут быть какие-то микроорганизмы. И сегодня уже установлено, что аллергенами могут быть совершенно любые, любые, хочу подзаметить, вещества, вообще любые, если они образуются внутри организма. И организм эти вещества совершенно не принимает. Почему происходит такая ситуация, что организм отрицает, отрицательно реагирует на свои внутренние белки? В основном организм не воспринимает чужеродные белки и свои белки именно на белковую форму жизни. У организма происходят аллергии, и именно на белковую. И мы сейчас разберемся, в чем же здесь причина. И почему именно на белковую форму жизни идет сантебилизация организма человека. Такая повышенная, воспаленная реакция. Аллергия может быть врожденная, и аллергия может быть приобретенная. Я сейчас э, сталкиваюсь с колоксальным количеством таких э, детей с аллергиями. Вы знаете колоссальным количеством этих детей потому что дети привиты практически я вам скажу примерно на 100 случаев обращения родителей когда обращают ситуации атопического дерматита бронхиальная астма сильнейший какой-то ренит аллергический то эта причина бывает как правило бывает не врожденная, а именно приобретенная и причина это именно вакцинации. Потому что вакцинация это и есть чужеродный белок. Мало того, это коктейль колоссального количества чужеродных белков. И эти чужеродные белки не принимает наш организм. И постоянно отвергает, постоянно отвергает и на каком-то этапе происходит генетическая поломка у человека. И таким образом он страдает от аллергии много лет то есть это заболевание от которого практически невозможно избавиться за короткий промежуток времени сегодня аллергия носит название болезнь века потому что 80 85 процентов на земного шара только вдумайтесь земного шара страдает аллергии. 85 процентов это колоссальное количество это выше, чем онкозаболевания. Это выше, чем сердечно-сосудистые заболевания. Это просто ни с чем нельзя сравнить. Если взять, например, сердечно-сосудистые заболевания, то у нас в Украине процент заболевания людей 65-70%. И аллергия повышает этот процент заболевания. Представьте, в Украине онкозаболевания подвергаются люди. По свежей статистике международного агентства это от 5 до 15 процентов. И это очень много. И вы посмотрите, сколько онком заболеванию кругом. И мы очень часто встречаем посты в социальных сетях, жалобы, которых там пишут. Мы слышим, как люди страдают этим заболеванием. Но аллергия ⁇ это такая тихая болезнь. И знаете, люди не всегда жалуются, не все делятся этим недугом, переживают внутри себя. Итак, в чем же суть аллергии? Я говорил, что как правило организм реагирует на белковую природу, на чужеродный белок. Так вот, ведущая роль возникновения аллергии у человека, она принадлежит иммунной системе. Только лишь иммунная система, она является нашим щитом. Этот щит охраняет наш с вами организм от всяких негативной реакций, от всяких проблемных ситуаций. Если бы у нас с вами не было иммунной системы, то мы прошли бы по улице, допустим, боссами ногами. И к нашим бы ногам прилипали бы колоссально огромнейшее количество всяких там бактерий, вирусов, грибков и так далее, как И далее и человек в течение бы в трех суток уже бы просто умер бы. Но у человека есть защита, защитник такой, иммуно, иммуносистема, и именно иммунитет его охраняет. И мы с вами обязаны заботиться об нашем защитнике, об иммунитете. И мы с вами обязательно поддерживаем иммунитет, для того чтобы он выполнял свои прямые функции. И на каком-то этапе иммунитет дает сбой. То есть, если грубо сказать, происходит какая-то пробоина. Например, ребенку дали вакцину и произошла аллергия. Вы знаете, очень часто обращаются родители с вакцинированными детьми. И мы сами тоже это прошли в нашей семье. И врачи говорят, дорогие родители, такого не может быть. Аллергия на вакцину. О чем вы говорите? И такое часто бывает когда ребенку сделали вакцину, прошло 3-4 дня, у ребенка развивается температура. Крапивница, отеки, отечность. И родители говорят, что вы, ну, врачи говорят родителям, вы неправильно их кормите. Вы не ту даете еду. Что вы совсем во всем виноваты. А на самом деле, конечно, нет. И что же, Такого дать заведному своему ребенку, такого продукта питания, чтобы сбить своему ребенку иммунитет. И поверьте, это очень сложно, когда вакцинированные уже с нарушенным иммунитетом. И тогда идет такая цепная реакция. И поэтому организм человека должен как-то как реагировать. И он должен бороться с этим чужеродным белками, которые попадают вовнутрь в наш организм. И при этом вроде самые безобидные и обычные вещества расценятся нашей иммунной системой, как враждебный для нашего организма. И иммунитет приступает к обороне. Бурно так реагирует. Он повышает пределы допустимой своей обороны. И при этом повреждает собственные ткани. И именно это агрессивный ответ иммунной нашей иммунной системы на фактор внешней среды и носит название аллергия, либо еще гиперчувствительность. Итак, и как проявляется сама аллергия? Проявляется аллергия по-разному. Во-первых, она может быть местная, местная аллергия, это самораспространенная, это что-то такое насморк, да? То есть, какая-то там затрагивается какой-то один орган. Это может повышенная температура, это может быть сыпь, зуд, это может отек квинки. Но самое страшное, что при аллергии мы можем получить отек квинки и умереть. Отек квинки это когда отекает горло. Человек спасти практически уже сложно. Это уже ревенционное состояние. Человек попадает в реанимацию. Если попал в орме, то человека можно спасти. А если немного задержались, то к больному, сожалению, большому сожалению, происходит анафилактический шок, и человек просто погибает. То есть на сегодняшний день, на, а, что бывает у человека аллергия, какая причина может быть вызвать аллергию? Это, во-первых, чужеродный белок в первую очередь это пыль, это пыльца растений. вы прекрасно таких знаете людей, кто страдает этим это споры грибов, это лекарственные препараты. Я указал что в принципе я и здесь немного э, ошибся. я и могу вам с уверенностью сказать, что практически все лекарственные препараты может быть аллергией. вообще вообще просто вообще все. Дальше орегия бывает на продукты питания, особенно это яйца, молоко, пшеница, именно белковые продукты, морепродукты, орехи. Бывает еще на фрукты, потому что фрукты бывают такие вещества, которые вызывают орегические состояния. Бывают причины аллергии укусы насекомых и шерсть животных на выделенные домашние крыща. У них как раз и выделение белковой структуры на латекс, то есть резину, и на химические части, средства, что у нас стоят в кухне. То есть это на химикаты. И какие у нас главные состояния при аллергии? Для того, чтобы быстро могли диагностировать, во-первых, это респираторная аллергия. И к ней относится это чихание, зуд в носу, насморк, который бывает э, у людей. Бывает э, сначала сезону, сезонный насморк, потом этот сезонный насморк переходит в круглоглодичный насморк. И непонятно, и сквозняков нет, тепло одевается и так далее. И, а это не простуда, это и есть аллергия. И серьезная аллергия. Сильный кашель. Крипы в легких. И, конечно, это может быть удушье. Такое состояние астматическое. Так вы понимаете, что респираторная аллергия, самое ее такое яркое проявление, это парахиальная астма. Или аллергический ренит. Аллергический ренит, это, по сути, не самое страшное состояние. Но оно противное, неприятное, и у человека постоянно течет из носа. Он себя чувствует некомфортно. Паринхальная астма, я считаю, что это самое страшное состояние. Очень опасное состояние. Потому что я сейчас обращаю, общаюсь с мамой ее дочки, по-моему, лет 8 или 9. И ребенок на домашнем обучении. И ребенок никогда не ходил в свое время в садик. Никогда не ходил в школу. То есть ребенок социально закрыт. Потому что у девочки бывают приступы бенхальной астмы. Она теряет сознание. И что с ней происходит? У нее падает давление. Происходят судороги, конвульсии. Родители, конечно, в шоке. представь себе. Но когда сама мама выражена и знает, что ей нужно делать, как спасти своего ребенка, даже в домашних условиях. Но саму девочку это ограничивает. Она не может себе, себя полноценно чувствовать. И мы сейчас с ними начинаем курс лечения с нашими продуктами. Следующее состояние это аллергенический конъюнктивит. И что это такое конъюнктивит? Вы прекрасно знаете, это воспаление слизистой оболочки глаза, роговицы глаза. Это такое неприятное состояние, но это жжение в глазах, это постоянная слезоточивость, это зуд, это отчетность глаз. У меня есть очень хорошая знакомая семья. И когда мы общались с ними, так вот, супруга страдала аллергическим конъюнктивитом более 15 лет. И как рассказывала сама Марина, так зовут, я так привыкла с этим аллергическим конъюнктивитом жить, что это было бы было мое нормальное состояние, я с ним под просто подружилась. Мы с ним прекрасно себя чувствуем. Я просто знаю, что у меня в в квартире все форточки. Когда цветет амброзия, у меня все закрыто. Когда цветут тополя, тополиный пух, у меня все запечатано. Потому что квартира моя, ее просто не проветривается никогда. И, как она рассказывает, я боялся вообще куда-то выезжать или выходить И для меня это было адом когда я ходила на работу потому что на работу надо идти в любом случае вот когда я вышла в декрет мне стало намного легче почему потому что я изолировала себя максимально от раздражителя и поэтому я стараюсь меньше выходить на улицу а знаете ли вы как доктора лечит аллергию на самом деле вам любой доктор скажет, что аллергия – это заболевание, неизлечимо. и Его вылечить просто невозможно. И что делают доктора? Обычно у них в арсенале есть такие моменты. Первое – это назначение антидисменной аппараты, которые в различные, то есть противоаллергенные. Их не очень много, конечно, но они действительно нужны, потому что всякие бывают ситуации у человека. Но представьте себе, у человека – аллергический контювит, и он начинает принимать антидистаминные аппараты, то есть противоаллергичные аппараты, и в инструкции написано не принимать более 7-14 дней, а у человека контювит месяц-два-три. И что ему делать? И он принимает эти лекарственные препараты. Когда бронхиальная астма, и человек постоянно ходит с ингалятором, и постоянно с Инфекционными препаратами, противодистоменными, то есть противоаллергенными. Для того чтобы в случае надобности сделать инъекцию себе и остаться в живых. И там очень серьезно, знаете, серьезная ситуация. И какие еще бывают бывают состояния, мы с вами обсудили. Еще есть анафилитический шок. Это самое крайнее состояние, что это. Очень опасная аллергия. То есть, если у вас есть аллергия, вы всегда днем и ночью должны подозревать, что в любой момент у вас может быть, произойти анафротический шок. И об этом нужно помнить. И поэтому нужно бояться аллергии. И нужно обязательно находить методы борьбы с аллергией. И еще есть такая группа заболеваний аллергические, называется антиреакция. И туда входит аллергия на пищевые продукты. Это на клубнику, черешню, кока-кол, и так далее. на любые продукты питания. И каким образом проявляется такая разновидность? То есть это тошнота, рвота, это диарея, может отек губ, может даже отек языка. И еще один момент при приеме антидепрессинных препаратов очень часто Побочные действия это сонливость. Нельзя садиться за руль или управлять какими-то механизмами. Есть, конечно, препараты нового поколения. Но у нас в Украине нового поколения препаратов люди не все могут себе это позволить купить. Потому что они очень дорого стоят. В основном мы пользуемся такими лекарственными препаратами, которые в мире уже давно не используются. Например, тот же Димидро, который у нас все очень любят, и врачи его очень любят раздавать направо и налево. Вы знаете, это настолько уже каменный век, что в Европе ни один врач уже не знает, что есть такой препарат. Вот так. И мне очень хотелось бы вам показать, насколько действительно печальная ситуация в нашей стране. И вообще, не только в нашей стране. Это во всем мире такая ситуация с аллергией как действительно люди страдают такими заболеваниями. Молча страдают, годами, действительно. Ненавидят, не видят своего выхода. И, но они ищут выход, уже когда в этой ситуации, когда им уже совсем плохо. И я вам хочу предложить потрясающий выход. Схему продуктов от, компании, от немецкого производителя компании LR которые использует вся Европа уже более 15 лет. В Украине всего лишь 6 лет. И мы получили уже такое прекрасное количество замечательных результатов на фоне приема этой схемы. Мы столько получили отзывов о счастливых мам, о том, что их дети забывают, что такое аллергическое проявление. Вот эти все продукты от компании ЛР Питьевый гель, алоэ, пробаланс, пребиотик и колострум просто восстанавливают иммунитет. Вы знаете, в одном из а, протоколов лечения аллергии я нашел, что действительно медики они рекомендуют использовать иммуномодуляторы для восстановления иммунной системы в схемах лечения аллергии. И какие именно модуляторы? В аптеках нет хороших иммуномодуляторов все аптечные иммуномодуляторы они либо синтетические либо слабо работающие. И поэтому все наши продукты направлены на восстановление иммунитета. и почему я лично работаю с продуктом компании lr? во-первых я увидел и получил личный результат от применения данных продуктов на себе лично и на своей семье. второе, это европейское качество. И мы с вами имеем уникальнейшую возможность получить уникальные продукты по доступной цене. Потому, потому что все эти продукты в Европе стоят в три раза дороже, чем у нас в Украине. И самое главное, что все, все производство этих продуктов производится только в Германии, в городе Алине. И это очень-очень важно. Я и раньше уже говорил. У нас в Украине очень много используются лекарственных препаратов, которые в Европе, их просто не существует. И мы с вами находимся, знаете, такой, на задворках цивилизации. Почему так происходит? Потому что качественный продукт не может стоить дешево. И, и что делает компания ЛР? Она сделала для нас доступную ценовую политику. Мы с вами можем по удобной цене пообретать эти продукты и иметь результат, который превосходит, превосходит все ваши ожидания. И это уникально, когда вы употребляете препарат и вы получаете полезности больше, чем вы сами планировали. Компания LR имеет уникальный сертификат институтов резенуса, это такой, такой сертификат а еще нету ни одной компании. За 180 лет института самого сознания института Фрезениуса выдано всего лишь 160 сертификатов, и 19 сертификатов из выданных получила сама компания LR. Каждый продукт компании LR инновационный, каждый продукт LR уникальный, и о каждом продукте компании LR можно говорить и рассказывать очень много и долго, потому что очень отличается от всего того, что представлено на данном рынке. И даже когда заходит новая компания, и они, и они меня лично не удивляют, потому, потому что у них нет такого конкурентного преимущества, как у продуктов компании LR. Итак, перед вами схема продуктов который применяется при лечении аллергии. Я могу смело сказать, что для лечения эту также схему можно и применять для профилактики. То есть тот период, когда нет у вас аллергии, это осень, зима, нужно применять и этот период, когда есть аллергия, тоже нужно применять. И как если у вас аллергия сегодня, и вы ничего не принимайте, кроме лекарственных препаратов. Срочно, очень срочно вводите эти продукты в схему. А если сейчас у вас аллергия нет и вы знаете, что у вас аллергия и на каком и какие-то лекарственные препараты, на какие-то там продукты питания, то начинайте принимать сегодня для того, чтобы для профилактики. И когда вы соприкоснетесь с аллергией, чтобы у вас не была такая бурная реакция самого организма. Итак, что мы вам предлагаем? Это первое, на первое, это первое, это питьевой гель алоэ. Мы сейчас с ним разберемся более подробно. Итак, что такое питьевой гель алоэ? Это флакон 98% действующего вещества. Заметьте, 98%. Когда вы покупаете любую таблетку в аптеке, когда вы пьете любую таблетку, там всего лишь 5-10% самого действующего вещества. Все остальное это уплотнители, красители, наполнители, стабилизаторы и так далее, и так далее. Прочие вещества. И представьте себе, здесь же, в этом геле алоэ, 98% чистого геля алоэ. Стабилизаторов всего лишь... 1,8-2%. Представьте, компания LR создала уникальнейшую систему приготовления самого питьевого геля алоэ. И в этом уникальной системе, которая держится в таком секрете, приготовление происходит так бережно, чтобы не разрушить, разрушивалось вся действующие вещества. Так как многие компании, которые производят гель алоэ берут концентрат и разводят его просто просто развели и они не знают как добиться 98 процентов чистого геля алоя. и это первое наше важнейшее преимущество на слайде вы уже видите какие дополнительные заболевания вы подкорректируете, когда будете э, употреблять данный гель в этой схеме аллергия будет применять питьевой гель алоэ вот смотрите при сахарном диабете панкреатит Заболевание желудочно-кишечного тракта, вы себе можете себе подкорректировать, как видите, огромное количество заболеваний. Поможет вам решить вашу проблему данный продукт. Да, кстати, как видите, 10 пункт указан аллергия. То есть, именно питьевой гель, персик используется при аллергии. И следующий продукт, который я вам рекомендую в, этом, в этой схеме, это пробаланс. Пробаланс помогает поддерживать максимально, максимально кислотно-шелочной баланс нашего организма. И все, у него нет каких-то там сногсшибательной функции. но когда в нашем организме уже есть аллергены, то эти аллергены они гибнут в щелочной среде, именно когда организм ощелачивается. И мы таким образом дополнительно помогаем работать питьевому гелю алоэ, Пробаланс еще помогает и поджелудочной железе. Если вы любите сладкое, то вы будете меньше хотеть, потому что в пробалансе есть хром, который поможет вам удержаться от этого, от этой тяги к сладкому. Пробаланс, естественно, восполнит вам минералы, кальций, магний, натрий, хром и поможет и костной системе, и нервной системе, и ногтям, и волосам, то есть очень большому количеству Нашим с вами органам и системам. Итак, третий препарат в этой схеме, который находится в этой системе для лечения аллергии, это пробиотик. Я горжусь этим продуктом от компании LR. Это тот препарат, на который даже идет медицинская общественность идет. Потому что аналогов на рынке просто не существует. Итак, первое. Почему не существует? Пребиотик имеет запатентованную систему микрокомсулирования. Бактерии точно дойдут до вашего кишечника. Дело в том, что когда вы принимаете пребиотик, пребиотики попадают в желудок. В желудке кислая среда, и бактерии могут гибнуть. И поэтому очень важно, чтобы капсула с пребиотиком попала именно в кишечник. И кишечники – щелочная среда, и уже там все бактерии чувствуют себя просто отлично. И поэтому это двойное капсулирование позволит нашим всем бактериям дойти до кишечника и сработать на все 100%. Все существующие пребиотики, они имеют больше 10 различных штампов. Вы спросите, что такое штампы? Штампы это семья. То есть бактерии тоже живут в семьях. Это семья стафилококка, Критокока, лактобактерии, асидобактерии. И вот эти 7 в нашем флакончике 12 таких штампов. 12 самых главных штампов, которые нужны нам для качественной работы нашего всего кишечника. Вы прекрасно знаете, и ни для кого уже не секрет, что, иммунитет, что иммунитетом управляет нашим с вами именно кишечник. Именно кишечник, если он здоров, в нем есть все полезные для, для него бактерии. Вам поможет стать оптимально здоровым человеком. И поэтому включена в систему, схему лечения аллергии именно пробиотик. На, в самом пробиоте также есть алгосахариды, которые являются почвой для размножения бактерий. Позитивно-положительные бактерии, чтобы они пришли в чувство себя хорошо. Я сейчас не буду перечислять какие есть бактерии 12 штампов их там значит очень очень много когда наша встреча тогда наша встреча просто затянется на очень долгое время у нас есть справочник по продукции и в этом справочнике э, все бактерии все штампы все 12 штампов указаны вы можете э, его скачать на нашей странице в facebook жизнь и стиль это справочник скачать бесплатно. И продукт не Во-первых, продукт сам не содержит лактозу. И это очень важно, потому что сейчас огромное количество людей лютоменовой непроносимостью. Лактоза неприносима здесь. Просто этого нет. Кроме того, что вы улучшите работу с того кишечника. Кроме того, что вы избавитесь от аллергии. Пробиотик еще вам поможет думать вашему мозгу. Ткань, потому что вы знали, а вы знали, что ткани мозга и кишечника состоят из одинаковых клеток. Это одни и те же клетки. И поэтому пробиотик может, поможет в вашей остроте вашего ума. Четвертый продукт, который мы рекомендуем в этой схеме это колострум. Колострум это тоже уникальнейший продукт, он имеет великолепный состав и состав белкового характера, именно он направлен на иммунную систему, он содержит витамины, он содержит минералы, содержит 26 аминокислот, он содержит очень важные для нашего организма иммуноглобулины, именно иммуноглобулины являются основным фактором аллергических заболеваний. И самое главное, натуральные факторы роста, то есть сейчас встречаются дети, которые не растут, отстают от роста своего возраста, которые задерживаются в росте. Так вот, колостру, он еще и помогает расти вашему организму. Вдруг, если в вашем окружении есть такая ситуация, что ребенок не может расти, вот вам этот замечательный продукт, колостру. И еще колострами находятся энзимы и полипеды. Сам продукт колостром изучается уже более 20 лет. О нем уже написано очень много известной науки. И наша медицина сейчас находится в глобальном кризисе. Потому что когда пришел интернет, и люди сами смогли и стали изучать вещества. Это БАДы, функциональные продукты, лекарственные препараты. То люди увидели информацию намного больше, чем знают сами доктора. И медицина не успевает за этим развитием по двум факторам: потому что она идет своим путем, неизвестно кем, куда, и второй фактор это недоверие. Медицина очень недоверчивая всему, ко всему новому и относится. И поэтому у нас, знаете, длительно-таки очень долго все меняется. Очень долго вводятся новые препараты. Просто медики боятся их применить. Что-то новое. И это играет против нас. И вы, как ответственный потребитель, вы должны лечить себя сами. Не лечить, конечно, а заниматься профилактикой. Вы сами должны профилактировать свой собственный организм. Сами. Почему колоссу высокоэффективный? Почему он быстро работает? И почему мы от него получаем колоссальный результат? Да потому что, когда человек заболевает, у него формируется ответ. Ответ на болезнь от иммунной системы. И этот ответ формируется в течение 3-5 дней. Пока он формируется, человек уже заболел. И уже сам разваливается. И только через 3-5 дней, как только формировался ответ на болезнь, только тогда он начинает выходить из заболевания. То есть выздоравливать. Представьте, в колоссерене есть иммуноглобулины. Эти иммуноглобулины, он вам помогает вырабатывать ответ быстрее вам, вашего организма. Сегодня на сегодня, день на два, вы уже выздоравливаете. И когда у вас начинается какое-то аллергическое проявление, и вы разваливаетесь, бегом к колоструму. И вы удивитесь, что за пару дней вы себя будете чувствовать совсем уже по-другому. Кроме того, что колоструму поможет вам в аллергии, он вам поможет, смотрите, и кишечник поддерживать. И защитить вашу иммунную систему. И защитит от РЗ, от гриппа. Колострум поможет против старения. При занятии спорта. При аллергии. При воспалении, при депрессии, депрессивном состоянии. Почему именно при депрессивном состоянии? Потому что он работает в кишечнике. А кишечник именно он отвечает на депрессии. И когда вы начинаете принимать пребиотики и колострум, вы уже навсегда забудете о своей депрессии если вы к этому конечно привержены ну и конечно это раковые и аутоиммунные заболевания вот представьте какой-то спектр то есть вы берете себе 4 продукта а вы лечите практически весь организм и что у нас бывает при аллергии при аллергии у нас еще бывает атопический дерматит он еще и аллергический носит характер. И еще аутаминные заболевания. То есть это реакция нашего организма на белок. О чем мы разваривали в начале. И что там происходит? Там происходит высыпание на коже. Зуд покраснее. То есть кожа себя начинает чувствовать больной, некомфортной и очень уставшей. И мы можем вам порекомендовать что в этом случае? Конечно, нашу прекрасную аптечку Алоэ Вера Бокс, в которую входит три продукта. Алоэ спрей на 12 лечебных травах, концентрат, это 90% содержащий алоэ, и крем с прополисом, который, входит, который содержит 70% алоэ. Ну и эти продукты, которые вы сможете пользоваться. И убирая все ваши нехорошие состояния на коже рук, теле, лицо. Неважно, где есть высыпание, там вы, там вы и будете иметь здоровую кожу без признаков заболевания. Итак, подведем наш итог. Что же входит в набор против аллергии? Как избавиться от аллергии? Без фармапрепаратов. Навсегда. Я не боюсь говорить, что навсегда. Когда, вы, мы, когда мы вытаскиваем людей из бронхиальной астмы, когда мы видим положительный результат, когда дети перестают пользоваться гормональными средствами, и это есть успех, и действительно победа. И поэтому для того, чтобы этот успешный поход был еще более успешным, я предлагаю вам присоединиться к этому и попробовать для себя предложить своим друзьям, знакомым, и как принимать этот набор, и какая продолжительность. Значит, минимальный курс приема этого набора 3 месяца. На 3 месяца вам необходимо взять в первую очередь